зомби <звездные> апокалипс <звездные> алло джизус я да на связи на связи здорово что включай веб камеру будем с тобой веб каметь да да да сейчас включу эм, эм. чё рыгаешь покушал М -м -м, не я только проснулся ты что я а. даже покушать не успел. Так торопился на твой стрим. Реально? А чё ты так поздно просыпаешься? Сразу туда вопрос. А ты, ты знаешь, где я живу? В Америке, В Америке да. Знаешь? У тебя, наверное, время немножко другое. Да, у меня время другое. У меня непростое утра, поэтому я нормально просыпаюсь. Время непростое, понял прикол? Типа, сколько hello, времени? Hello from America. Всем привет. Ты не поверишь, меня никогда так много не смотрело, представь себе. Вот это уже твой рекорд, да? Это уже мой рекорд, да. Так много людей на меня еще не смотрело. Слушай, Хесус, бро, ну так ты этого хотел, я для тебя это сделал по красоте. Ой, слушай, спасибо, спасибо. Жаль, да, конечно, немножко не, не супер на таком как бы дружеском формате. Сейчас, извини, сцену поправляю. Жаль, что не как бы на таком супер дружеском формате, но тем не менее все равно неплохо, правда? Ну да. Не, ну я не знаю, насколько это будет неплохо или плохо, сейчас посмотрим Сейчас посмотрим, смотри, Хесус, итак, давай сразу с основы начнем Ты э, твердо да. утверждаешь, что ты меня не хейтишь, правильно? Да, правильно, я тебя не хейчу Давай тогда посмотрим отрывки, которые мне скинули до стрима И ты их как-то прокомментируешь, и мы с тобой вместе подумаем, является это хейтом или нет С объективной стороны Давай Ну давай попробуем ну, давай, давай начнем попробуем. издалека, давай. мне скинули более 10 э, нарезок а. а можно, блин, понимаешь, нарезки смотреть это не очень. Там все время, как бы знаешь, так вырезано из контекста, и немного непонятно, о чем идет речь. А, а ты прокомментируешь. Чаще всего, ты, ты прокомментируешь. Понимаешь, Как что-то возможно <пух> агрессивное, но если сорить полностью, то будет немного иначе. Uh -huh. Ну давай сейчас ты прокомментируешь. Вот случайную какую-то включу. Mm -hmm. В ТикТоке. Посадил, вот. я это буду ебал, видеть Ваня. Подпишитесь обратно. Никоглай, попроси а. подписчиков, чтобы они обратно на меня подписались. Эд сидит. Так, а ты что-то сделал для того, чтобы они на тебя обратно подписались, Ваня? Что ты для этого сделал? Я думаю, ты что, дурак, блядь? Я ваху вообще, что ты делаешь, что-то, блядь? Никоглай, как он какой-то, блядь, хитрый. Я говорю, он тонкий какой хитрый, он по итогу же все... Так, что? Так, и че и где тут хейт? Смотри. То, что ты хитрый, блядь, или что? Это, по-твоему, хейт, серьезно? Может, в данном примере не было хейта. Подожди, у меня их более 10, я их не просматривал до стрима, но мы... А, а, а... так ты их еще не посмотрел даже. <кх> не, ну слушай, мне кажется, это было зря. Так Надо мы сейчас следить. вместе посмотрим. Смотри, ну касательно а хорошо, этого давай, куска... Какие, какие у тебя вопросы? <кх> касательно этого куска, ты заявляешь о том, получается, что я обязан пиарить Ваню, как только он просит. Обязан прям, это моя прямая обязанность. Если я так не делаю, значит, я э, хитрый и неправ. Правильно? Такова mm -hmm. твоя позиция в этом видео? Uh, нет, я не говорил, что обязан, но в то же время, когда он попросил, я не совсем понял, почему ты отказал ему в рекламе. Uh. Что в этом что плохого, учитывая, что до этого ты рекламировал свой инстаграм, но почему-то э, не решился рекламировать его инстаграм. Это, это было попросил. объяснено еще тогда на стриме у Вани была очень плохая репутация, и от него тогда еще массово отписывались, и зрители э, писали в основном хейт, в чате, в комментариях, и к Ване был в основном хейт. Он попросил пропиарить свой инстаграм, я ему сказал, я это сделаю без проблем, если зрители, типа, захотят, если они проголосуют, что типа окей, потому что, если зрители не хотят, и я просто пропихиваю им Инстаграм через Ctrl-V, спамлю в чат и говорю, подпишитесь. Как это выглядит? Если зрители не хотят, вот они говорят, мы не хотим подписываться на Ваню, там мы на него обижены за то-то, то-то. А я пропихиваю, беру его Инстаграм в чат. Это же некрасиво. Подожди. Но это <coughs> странно, подожди. Почему у него была плохая репутация? Как можно на Ваню обидеться? Он безобидный человек, что он такого сделал? Он я сказал, понимаю, что, что там он на тебя скинуть. люди могут обидеться, да? у тебя <coughs> плохая репутация. Но Иван... Что настолько было плохого, что аж даже нельзя было его инстаграм прорекламировать особо супер плохого он ничего не сделал нет ну как он вообще-то сделал он смотри во первых сказал что не будет со мной стримить это серьезно а -а -а. взять отказаться от стримов когда мы создаем такое как бы уникальное интересное шоу это достаточно серьезно говорить о том что ты резко без причины хочешь прекратить эти стримы а второе общался во многих моментах очень высокомерно то есть позволял себе высказывание аля теперь ты будешь договариваться со мной о стримах через менеджера прямо на том стриме он говорит теперь будешь со мной общаться через через менеджера и говорит мне о том, что я буду теперь стримить и с другими стримерами тоже. То есть он э, просто зачем-то говорит много лишней, высокомерной чуши на той стриме, говорил. И взять и пропихнуть на фоне вот этих его слов его инстаграм, э, лично мне показалось неуместным, абсолютно. Ну, слушай, <coughs> может быть, вот по поводу его высокомерия и прочего, это он у тебя научился? Ну, возможно, мы был. с ним уже поговорили, он такого больше говорить не будет. Это было тогда. Больше он себе такого не позволял. Вот. Ну ты вспомни вчерашний мой стрим, ты же тоже много чего говоришь. И почему тогда твоя аудитория, ну как бы тебе за это не предъявляет. А вот Ивану она предъявила. Вчерашний твой я стрим считаю, это что когда это я поссорился с двумя твоими друзьями. Ну да, ты моих друзей оскорбил без причины. Нет, э, -либо либо на друзей не оскорблял, там был Лагода, нормальный чувак, я его ни разу не оскорбил, и был второй, Жора его по-моему зовут, вот его я пару раз действительно оскорбил, потому что Жора мне не понравился, он ну, говорил по пару раз, я... а очень много, ну ладно, ну как бы это было, это было нехорошо говорил про меня неприятные вещи, мне пришлось перейти на оскорбление, чтобы э, легче перенести э, ту боль, которую он принес мне своими словами. Чтобы как-то ее облегчить, я немножко его оскорбил. <coughs> ну, вот такая вот у меня тактика, может она некрасивая, да, облегчать свою боль оскорблением своего обидчика, но исправлюсь когда-нибудь, я еще молодой. Это ты Слушай, должен. Ну, понимать. короче, по поводу Ивана, я считаю, что даже если он там и не хотел с тобой стримить, ну и что теперь? Угрожать ему, отказывать в рекламе Инстаграма, ну это тоже странно, это как-то вообще неправильно. Ну, Нет, в влияет. итоге я его Инстаграм прорекламировал, и очень хорошо, mm -hmm. не на том стриме, а на следующем. Mm -hmm. Вот, ну, в общем, этот момент, он он такой себе, ладно, не я особо толком ничего против не имею, не ты, давай посмотрим другой какой-то момент твой. Давай, давай, давай. М мой менеджер, когда скидывал моменты про себя, он их подписывал, я буду читать, как он их подписывал. Этот момент он подписал так, Старая нарезка, как он пытается переманить Ваню к себе. Давай посмотрим. <сёк> <сёк> так, вот я ему что написал. А, привет, Хесус, я посмотрел кусочек стайма, я тебя не посылал туда, но у него была еще реакция на меня. Ты послал Хесуса нафиг, да? Нет, я ему написал, доброе утро, я подумал... Я подумаю, просто у меня много дел. И я подумал, что... И он подумал, что я его послал. Ебать, Катана, ты мне нарезку скинул на 10 минут. Он подумал, я подумал. Блядь, ты ёбаный бык. Вонючий. Не, я знаю, что это такое. Могу сразу тебе просто объяснить, что это такое. Ну давай досмотрим, чтобы а... зрители понимали, на что ты отвечаешь. А то зритель а, не понимают. Давай, давай, давай. Потому давай, что давай. ты сказал, что у тебя много дел. сейчас подумал, что ты его послал, Да. Да. Так, я ему написал извинение, и... Вот... И извин... ты еще за это извинился. То есть ты сказал человеку, извини, пожалуйста, у меня много дел. Он сказал, ты меня послал, и ты извинился. Наверное. <звен> так, вот что... Хорошо, идем дальше. И кто твич мне запрещен, договариваться надо с Никоглая. Правильно. Так. Никоглай запрещает тебе приходить к другим на Так, я ему пишу, только на твиче, и только по а с ним. И пишет он мне. Это странно, я думаю, ты сам праве с кем, и где тебе проводить время. А, это переписка. Бля, Катана, ну, ну ты а... дебил, вонючий, сука, потная, вонючая свинота, блядь. Что ты мне скидываешь, 10-минутный диалог, где просто переписка Вани с Хесусом. Там я столько моментов видел, блядь, <coughs>, где Хесус про меня говорит, а ты скидываешь какую-то переписку. Иди, сука, умойся холодной водой в кране, блядь. Еще раз, чтобы я тебе доверил, что там мне скидывать, блядь. А, вот... Хороший у тебя менеджер, слушай. Да, ну ладно, но все равно прокомментируйся все прокомментируй, а, да, а что комментировать здесь? Но а, ты здесь? написал ему... на каком-то из стримов, да я понимаю, да, Ваня какой из, на каком-то из своих стримов э, сказал, что типа он мой подписчик и что он хотел бы со мной подстримить. Но ты отреагировал на это как-то жестко. Такой, типа, что не, там, я на тебя обижусь или что-то ему такое сказал. Вот. Но я все равно решил ему написать, проверить его реакцию, что он скажет, что он об этом думает. Ну и вот. И он мне отвечает, что это надо у тебя спрашивать. И тут я, конечно же, ну как бы удивился очень сильно. Типа, что, блядь, почему у тебя надо это спрашивать? Ты кто ему вообще, чтобы разрешение у тебя просить, куда ты ему пойти или что ты сделал? Иисус, а смотри, а такого разве не было? Ты состоишь в 89-м складе, состоял раньше всю свою жизнь. А у вас что, mm -hmm. не было, например, расписания стримов, кто в какое время запускает свою трансляцию? Подожди, не, конечно, это такое есть, но такое причем есть. трансляция. Смотри. Но никто же не. Братишнин например, не запрещает мне идти на стрим, предположим, к Эвилону. Я могу спокойно это сделать. Ну, потому что, причем, наверное, между расписание. тобой и Ваней есть колоссальная разница. Ты стример на Твиче, который, ну, мягко говоря, является здесь ветераном. Ты, с самого, чуть ли не создания стрима этого Твича стримишь и... на этой платформе. Да, и, соответственно, ты идеально ознакомлен с правилами, да и ты, в принципе, построил себя, ну, как стримера, как личность. Ваню я привел из ТикТока на стримы, он не был стримером, и он <coughs> не разбирается просто. Я не хочу наблюдать на других трансляциях, как люди делают то же самое, что делаю я, мне это тупо неприятно было бы видеть. Не, подожди, ты считаешь, что все будут издеваться над Ваней так же, как и ты? Я не издеваюсь над ним. То, что ты называешь это издевательством, это твое субъективное мнение, с которым эм, кто-то согласен, кто-то не согласен. Я, очевидно, не согласен. Я уже много раз на это отвечал, что если для вас подколы дружеские, по типу «Ваня лысый глобус сел в автобус», или что я звоню его маме, чтобы там спросить, как у нее дела на стриме, если для вас это самое настоящее издевательство, то... У вас очень испорченное представление о, о том, что такое издевательство Вот что я вам хочу сказать Потому что для меня это дружеские подколы Это шутки, это смешные шутки, с которых смешно и мне, и Ване, и зрителям Смешно всем сторонам, а не так, что мне ну, смешно Подожди, я, я ни разу не видел, чтобы Ваня смеялся, например Я ни разу не видел, чтобы он тебе ответь, отвечал тем же, понимаешь какой такой же шуткой, как ты это говоришь Обычно он сидит и терпит У него такое лицо, знаешь, он даже не понимает, что происходит и он сам отвечал, когда вы с ним стримили, что что-то он понимает, конечно, но что-то он не понимает. И вот таких моментов, где он что-то не, ну, не понимает, куда намного больше. Ну, вот он уже. учится со временем, он становится все сильнее а, и сильнее. Бля. То есть, в этом, кстати, и была изюминка, что, ну, он просто не подкалывал меня в ответ. Но это же неплохо, что человек не подкалывал меня в ответ. И то он старался, старался и в моментах подкалывал. Просто это было реже, чем подкалывал я его. Это очевидно. Но все же это не называется издевательство над человеком. Ваня очень счастлив, он невероятно какой счастливый на фоне всего, что я для него сделал. Типа, ну, сам понимаешь, я его познакомил и со звездами, с его кумирами, с которыми он очень хотел познакомиться. И Даня Милохин, и Мия Бойка, и вот Света за который он давно наблюдал. Свидание я ему устроил. Понимаешь, я сделал для человека... А да, я, я видел от свидания, ну слушай. <coughs> ну, и, Да, прокомментируешь еще, как, как Света над ним издевалась, тоже прокомментируешь обязательно. А чего комментировать-то? Ну, ну и плюс, знаешь, если это была его мечта увидеться с вот этими вот кого-то <coughs> перечислил, ну даже не знаю. Что, mm. плохая мечта, ты хочешь это сказать? Ну, слушай, я считаю, что в жизни должны быть немного другие какие-то цели, мечты. Так ты осуждаешь Намного его мечты, шире. его цели, типа они для тебя... Я О, не осуждаю его голову. мечты, просто это ты называешь тем, что это была его мечта. Но мне кажется, у него другие мечты. Намного, как-то, я не знаю, интереснее должны быть. Он мне говорил, что это его мечта увидеться там с какой-то тиктокершей. Мне кажется, ему как-то вообще пофигу. Хочешь, но я ему то, позвоню и, например, спрошу про Валю Карнавал? Хочет ли он с ней увидеться? Или с так, причем чем Ваня Карнавал, Я сейчас про тех, кого... -то К спрошу. тому, что он мечтает. Он действительно мечтает о встрече с этими не, людьми. Не, ну слушай, с вали Карнавал и я мечтаю увидеться, да. А, ну... Извини. Ладно, в общем, посмотрим еще момент. Но я тебе говорю, он действительно мечтал именно встретиться. Он рассказывал, как он жаждет, как он хочет этой встречи. Это так и называется. Человек мечтал, и я сделал. То есть, то, что для тебя эти мечты приземленные, ну, наверное, потому что вы с ним два разных человека, выросшие в разных условиях, имеющие раз разный возраст. Может, с этим это связано? Не знаю, не знаю. Мне кажется, что с этим. Так, этот момент никак не подписан. Посмотрим. Что это катана что ты мне скинул блять секунду понятно катана дурак ничего страшного давайте тогда посмотрим вот этот момент что там почему никогда не банится <свят> Эээ... его забанят но я не знаю почему так долго данный процесс длится но я думаю его забанят блядь, если не забанит я петицию нахуй создам я реально создам петицию, где буду собирать подписи на то, чтобы его забанили. Я, эту хуйню, я мимо этой ходи не пройду, блядь. Потому что сколько я в бане сидел, сука, целый месяц за это слово ебучее. А это значит вот ну, так вот, мимо него... Не-не-не, я петицию буду создавать. Какое слово? Процитируй. Слушай, же... а, процитирую слово, Да. Ты мне объясни, где тут хейт, я что-то так и не понял. Катана, ну и что ты скинул, скажи. А, тут Это нет хейта? Тут нет хейта. Ну я есть. по поводу петиц тебе уже объяснял, как бы, да, ситуацию. Не, ну, смотри, вот такая фигня, да. Ты вот сейчас сидишь здесь, я с тобой. Да. Мы стримим на твоем канале. А Жужо в бане. Да, Жужо в бане, Жужо в бане. Вот Жужо в бан отлетел, вот почему. Он мне рассказывал, почему Жожо нарушил правила Твича неоднократно, э, к сожалению, сдел... совершил одно и то же нарушение, так как не знал о том, что это является нарушением. Ему позже об этом сообщили. То есть он неосознанно э, нарушил правила Твича слегка, пару раз подряд, не один раз, а пару раз подряд. из-за этого... Подожди, ты хочешь сказать пару раз за один стрим или что? Пару раз за один стрим, да. И, а. и не удалил трансляцию после этого, и не осудил, так как он не знал, что это является нарушением, понял? Mm -hmm. Mm -hmm. Есть... А что это за нарушение было? Mm -hmm. Наверное, его не стоит озвучивать, или, может, стоит? Ну, его уже забанили, поэтому... Ну... Я думаю, разницы нет. Uh, это он читал фанфики. Фанфики uh, в каком-то uh, плане оскорбительного сексуального <сёк> содержания. Он прочитал... А я слышал uh, что-то другая причина, на самом деле. Я именно такую слышал, причем лично от него, лично из его уст. Я не знаю, из каких <связываний> уст ты слышал. <связываний> ну, скажи... Ну, окей, слушай, ну, такая себе причина. То есть, понимаешь, в любом же случае, неважно, удалил он или нет, э, в твоей ситуации, когда у тебя такая большая аудитория, так <связываний> много зрителей, не имеет значения, удаляешь ты трансляцию или нет, все равно нарушение было замечено э, администрации. Как бы, ну, какая разница? Плюс, кстати говоря, ты нифига не осудил тогда. Ты просто заорал и резко, соответственно... Осудил, вырубил. когда о, перезапустил о. трансляцию Здравствуйте, Вадя Включи Нет, его ванную. правда за фанфики <клыш> Да, Они вот за то, что он номер показал Да, вот, Вадя подтверждает а. Добрый день, друзья А что у вас какая-то перепалка нас... скучная? Нас... Вы да, когда у нас драться начнете? Перепалка. У, нас... у нас конфликт у нас Так нет мы уже деремся, перепалки. это драка Это, это она и есть Ты так выглядит драка? В современном мире, да, в 22-м году Так выглядит драка Сейчас мы когда с тобой поделимся ты такой милый, Вадя, я бы тебе писечкой yes. дал по щёчке твоей правой. Когда мы с тобой подеремся, сейчас. Yes. Ну, слушай, надо время, день назначить. Вадя, я буду я драться с твоей жопой. Засунул. Ребят, э, какой у нас сейчас вопрос? Какой вопрос, давайте я буду решать. А мне вопросы задают, вот, э, товарищ Никоглай, претензии да. -то ко мне -то. Есть, конечно. У нас я конфликт. Понимаешь? доказываю Хесусу, что он является моим хейтером. Действительно, на протяжении долгого времени хейтил меня. Давай посмотрим, вот момент. Мне Но скину... в итоге мне показывают тиктоки, где я даже вообще, в принципе... Давай посмотрим этот говорю. момент, Вадя, и ты про Не, кстати, я, кстати, могу Хесуса понять по поводу того, что он говорит с баном связаны. Я вот честно говорю, типа, ну вот в плане там... Что-то писать, что-то делать, типа я такого никогда не умею, то есть, типа я не крыса, там, чем, что такое такое хуйня есть делать. Но в плане банов я сидел, например, за одно слово полгода. Вот, правильно. И ничего, пол, я тоже ведь пол, привел пол большую на Twitch. Но прикол в том, что смотри, вот ты говоришь э, про то, что ты привел большое количество людей, правильно? Да. Э, Чтобы ты понимал, э, по идее мы с Бустером в один год. Тоже немало привели, я думаю, ты понимаешь, да, когда ковид был, вся эта тема была, если что, там онлайн, э, Хевс, какой был онлайн? Тысяч 10, да, я думаю, максимум было до нашего появления со Славой. Ну да. Ну тысяч 10 было, да. у нас со Славой было 50, 60, 100 тысяч, изредка, ну изредка 100. И мы так стримили, грубо говоря, год. И всем было похуй. Все меня забанили просто и все. Только знаешь, когда забанили, написали, спасибо большое за твой вклад. О, пошел mm. нахуй. <coughs> а ты, как я поступил, удалил моментально записи? Или... Конечно, это... это не работает. Так, <coughs> дело я тебе скажу так. Э, если брать западный Twitch, вот здесь если... респект, был такой стример, тоже самый известный вообще на твиче, но тем не менее его все равно забанили. Твичу, в принципе, всегда было пофигу. Какая у тебя аудитория, сколько у тебя ее? Эксквизи банили тоже сколько раз. Поэтому, ну... Но, но я просто... все-таки топ-1 в таблице лидеров по среднему онлайну. Это... Ну как никак, очень я, сильно. Я тебе подожди, что сказал, ты, что эти стримеры ты... тоже по типа, один были. Э, подожди, ты понимаешь, что эти стримеры привели, во-первых, зарубежную аудиторию, которая все-таки твичу более интереснее, во-вторых, они привели в миллионах. Ну то есть типа как минимум сколько у XCS вот получал бан? Сколько у XCS фолловеров? Просто интересно. Mm, фолловеров? Ой, я не знаю, у него несколько миллионов, я думаю. Наверное, миллионов. Десять миллионов у 10. него. Десять. Ого. А кто он? Что он делает? Он такой интересный. Слушай, э -э, смотри, он, я не знаю, сколько лет, может, мне чат поправит, но он удерживает онлайн по 100 тысяч в течение 20 часов каждодневно. А. То есть там серьезный чемодан. Ну да. Но На вот любом. Как. Понял. Но я пока так не умею. Я думаю, ты с вами не простримишь 20 часов. Нет, но я хочу сказать за счету Вани. Мы снимали клип с 3 часов ночи до 12 часов ночи, это посчитай, 21 час непрерывно, Ваня продержался, он пару раз уснул у параши, но он продержался и снялся весь день со мной, то есть Ваня, если хочет, то он на самом деле может. Честный. Какая у вас вообще проблема вот между вами двумя? Вот Самая посмотри серьезная. Посмотри момент, Вадь, посмотри момент. Первая проблема, я которую, которую я хочу решить, да. это то, чтобы Хесус признал, что он меня хейтит и немножко извинился. Дал заднюю, сказал, что да, где-то переборщил. Но он не признает э, факт хейта. Давай я тебе включу видео и ты, Вадя, прокомментируешь, давай? Давай. Смотри, вот такое видео. Хесус оценивает okay. мой снипет. Звука нет. И я, вижу, я показал мини-стикерик а, вот совместного есть. трека. Mm -hmm. Все, я врубаю, я запускаю или нет? Да, да, капитан. Я да. точно запускаю. Да. Все, все, все, все, все, все, я переборщил, я даже слишком много. Бля, ну очередная автотюновая какая-то штука. Какая-то вкусовщина, в смысле? С этим точно никак не получится. Вот это даже круче случится. Сначала... Он хотел где, сначала хай, где? сказать... это Он хотел сначала сказать... Автотюновая какая-то хуета. Но понял, что сказать хуета будет ты, оскорбительно. Как, ты, ты в мою голову залез, что это... Да не, но вообще, даже если бы он сказал хуета, но типа, это же его вкусы. Да? Но после чего. Ну смотри, ну, если, не, бы я бы другом, если бы он был бы твоим другом. Если бы он был твоим другом, он бы, скорее всего, поддержал бы тебя, да? Даже если бы да, ему особо ли. не понравилось. Нет? Не поддержал да, бы? Нет. Пиздец. Вот ты у друзей что-нибудь? Я, вообще, я, я, я Пиздец. А я под твой трек этот про Майнкрафт танцевал. <laughs> Где на стриме? Нет, блядь, дома. Ну всё, нет, Го... ну я, может быть, ему бы тоже танцевал бы под его трек. лел себе вот так душем в жопу, вот так и танцевал. А, не, ну это да. Это, это нормально. Ну, надо было ТикТок записать. Хорошо, так, так и <кх> Ну что, здесь не было хейта, опять же, мне показалось, что ты засрал не моё творчество. Хейт. Нет, я лишь предположил, что, скорее всего, это будет типичная автотюновая штука. Да, которых целая куча. Просто ну, ты кстати. же как говоришь... Я переверну шоу-бизнес вот этим треком. Я его послушал и ничего нового не услышал. Ты а послушал 5 секунд и сделал вывод по 5 секундам. Да, я сделал вывод. Ну а что, давай включи сейчас полную версию. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Нет звука. Ой, блядь. В смысле нет звука? А, потому что у меня стоит ебучий шумодав. Потому да, что у... у меня стоит ебучий шумодав. И вообще, трек когда? Завтра выходит? Ну, тебе, наверное, нет смысла. Уже Может, скоро. Сейчас вот сейчас понять. я покажу снипет. Нормальный Подожди. кусок, только а. я ищу, как выкачить. Тебе ебучий уже нужно показывать снипет? Ну да, я покажу секунд 10. Ну, кстати, хотите, э, если чату интересно, я могу сказать, что сказал Жожа по поводу твоего трека. Что он сказал? Mm -hmm. Если чату интересно, я могу сказать. Сейчас я ищу, где этот ебучий шумодав. Ну вот вот без шуток, вот типа Жожо э, без стрима. Это тот чел, который вообще никогда в жизни не элит. Вообще никогда. Ну, типа, ему вообще не нужно. Но, Серьезно? Он, то есть... надо делает. Но вот без стрима он, типа... Ну, короче, без рофлов Жожа сказал, что, <coughs> а, типа, кусочек а, Коли, типа, он по-любому разойдется. То есть Жожа так сказал, что? что это разъебет, объективно. Ну, кусочек, только твой. Только мой парт. Только кусочек, да. Ладно, показываю снипет. Показываю сниппет. Готовы? Вы Скажите, если Шамадав уже убрался. Е если вы слышите музыку. Сейчас Хедс реакцию даст. Кайф. Есть музыка? Да, да, да, Давай, да, да. все, слушайте внимательно. его не знает. Он вроде бы обычный парень, что в его душе никто не знает. Было? Ну, Было? скажу так, да, скажу так. Та. Это, это сделано для ТикТока. Ну согласись, это сделано для ТикТока. Это же охуенно, вы что охуели? Это сделано больше типа вот знаешь. А, Знаешь, чтобы вот в тиктоке записывали под это нарезки. Ну, очевидно, он же тиктокер, поэтому я, я уже же не был оттуда. Я же тиктокер. А, это понятно, но опять же... Ну, под это по-любому будет записывать. Подожди, я новости почитаю, там шоу-бизнес уже перевернулся, нет? Не, пока нет, слышишь? Ну, пока кстати, нет, вот слышу. тут ты хейтер, реально. Ну, ну хейтер. ладно, блядь, ну, ну, ну, подожди. Не, ну, ну, ну же... ладно, ну, не, ну, подожди, ну, то, что ты вот так подкалываешь, я школу, это что -то уже такое. с ним, или что? Не, ну, просто забавно. То есть хейтеры. Бля, ну как реально. человек ведет себя так и. Как я себя веду? я да себя нет, никак не так сейчас, ну, я себя не могу. блин, ну вёл. высокомерно, высокомерно, понимаешь? Шоу, нет бизнес, такого там, с моей это. стороны. Так, подожди, хватит! Разве нет высокомерия с его стороны? Не, ну Колю цифры поменяли точно, да? Колю. Нет, ребят, цифры-то. Я такой же простой парень, как и был! Такой же, как и вы! Коль, хочешь я голосовое, блядь, кое-ко? Которое ты проступление в будку элитную сказал. Ну давай. Да не, не буду. Ну, не ладно, буду, не включай, ладно, я понял, я чем... не буду. Ладно. Блин, ну. Может быть, признаю, есть грешок, что где-то, где-то, может быть, я немного зазнался, где-то, Но я называю это не так. Я называю это высокие амбиции. Когда я говорю про себя вот так вот, как бы хвалю себя, я говорю, что я просто амбициозный человек. Вы называете это хвастун, а я по-другому. Ну, просто понимаешь, <с скорее всего, просто люди к этому не привыкли. Ну, посмотри, на того же, там, например, да, он никогда про себя ничего не скажет, вообще ни одного слова. Хотя, по сути, он сейчас нихуй налетит, согласись. Кто, Диппинс? Да. <coughs> ну, ты знаешь, да. Ну? Он про вся вообще, мне кажется, мне кажется, он готов к стримеру пойти, у которого сто онлайн, это вообще без проблем. Ваня? Не, ну как он не пойдет, у него очень много работы сейчас, ему свой канал нужно продвигать. Но он уже на втором месте, он меня догоняет и по росту, и по онлайн он догоняет меня, он красавчик, он сильный. Ну я тебе просто скажу, что вот мне кажется, если бы даже Ваню смотрела просто вот эти стримы, когда он стримит, просто по миллиону, мне кажется, он, он бы вообще, ну знаешь, типа не думал о цифрах. Думаешь так про него? <с <с Тут поддерживаю, по факту, по факту. Не, может быть, да, вот правда, может быть и правда, может быть и правда Может быть вы с ним хорошо, очень знакомы Не, знаешь, я тебе скажу честно У меня есть ощущение, что ты просто все это наигрываешь Типа так руфлишь Ну специально такое поведение делаешь, как бы, да? Не, Вызываешь? не, мне кажется, специально. не с этим я не ну, согласен да, Специально, не. как Моргенштерн в свое время Не, не, -не, -не. Вот, и, и, Если так, то, не знаю, мне кажется, тебе стоит немного быть это осторожнее Потому что можешь перегнуть палку и Поскромнее по стоит быть, будет. правда? Потом тяжело будет, да Слушайте, ну, я тогда могу услышать и принять замечания в свой адрес и действительно стать скромнее. Для меня это несложно. Просто э, я уверен, что в вашей карьере тоже были моменты, где ты, Вадя, Эвилон, где ты, Джейзус Эйвиджен, вы с собой гордились. Где вы были горды mm -hmm. за себя и рассказывали о своих достижениях на публику. Такое было и не раз у вас. Я почему-то в этом более чем уверен. По-разному можно об этом рассказывать, по-разному. Можно это делать так, что ну, людям это будет э, интересно. И приятно слышать, а вот то, как это ты делаешь, это немного... Это не то. Вот ты просто резко, резко взлетел, может быть, из-за а, этого, я не знаю. Вот знаете, я в своей жизни э, такую фразу, короче, плохую сказал. Мне до сих пор за нее стыдно, хотя уже огромное количество времени прошло. Мы сидели, да. короче... Что? Да, осуждаю фразу. А, нет, нет. Нет, короче, мы сидели вместе с... Со злым в ресторане дорогом, он снимал ролик, и он говорит, типа, как тебе, короче, еда? И я, короче, он не помню, как ты мне сказал, я говорю, знаешь, злой, типа, если бы не было меня в твоей жизни, возможно, ты б, типа, смог бы в этом ресторане попить только воды. Короче, я порофлил, я, я, я, я пошутил, и потом, короче, начали делать нарезки, я посмотрел, мне так стыдно было, я думаю, боже, что я вообще ляпнул, это ужас, блядь. Фу, позор какой-то, вот, ну, типа, так я никогда не говорю, у меня такого нет, что я прям... Вот даже, знаешь, для меня, честно, даже довольно высокая фраза, вот как э, представляют бустера в роликах. Типа говорят, это там топ-1, СНГ-стример, там, знаешь, типа для меня, мне пиздец вообще некомфортно. Это коммерция, Слава, они это говорят, потому что не, это я понимаю. хотят услышать. Людям это интересно слышать. Ну да. <сؤال> <сؤال> <сؤال> Бор, ну, тебя задевает все равно? Не-не, я имею в виду, я так не могу, понял, про себя сказать. А -а -а. Я ну, тут не мог тоже. Вот, типа год, который был, я, я никогда ничего не говорил такого. Uh -huh. ну, окей. Короче, вы можете решить свою проблему? Да, можем. А, смотри, у так меня кино. ты Хесус... видишь, у него проблем. У меня-то нет проблем. Нет, у тебя как Мы раз. Мы еще вчера что решили, вроде проблема. вчера пообщались на моем стриме, а в итоге. ну... Скинули еще один ролик, который мне говорят, чтобы ты прокомментировал, Хесу. Смотрим. Давай, давай. Я захотел записать своему другу голосовое и случайно чихнул. Что ты мне скидываешь? Катана, что? что ты мне скидываешь? Катана, не открывается это видео, иди помойся в туалете. Сейчас я попробую его скачать, секунду. Ежелон, завези да. контент, пока я качаю видео. Да, вот тебе контент. Валь. Это, слышишь, знаешь, какой я могу контента завести? Какой? <coughs> да ладно, я не хочу. Я просто, э, я бы, я хотел пошутить э, на тему Диппинса. Но мне, честно, так непонятно, как Диппинс реагирует на шутки И на все это, поэтому не буду шутить про Диппинса А что там плохая шутка, что ли? Да не, я просто хотел сказать, что я мог завести контента как и просто молчать а -а -а, понял Нихуя не делать, просто сидеть Понял, а, ну немножко засрал моего друга, я ему наберу еще устроим вам бой в октагоне на фоне этого Но сейчас решим с Хесусом вопрос Хесус, mm -hmm. прокомментирует. А у вас будет бой? <клых> сейчас узнаем, после того, как, как он прокомментирует <клых> этот ролик Ты знаешь... Я не понял, дядя. Пришел, значит, со своего ТикТока на Twitch, И что то здесь теперь командует, блядь? Я организую, я разрешаю, я не разрешаю. Да и что такое, блядь, вообще, дядя? Мы тебя сейчас обратно на ТикТок отправим. Будешь там дальше сидеть, блядь. Бан сразу тебе нахуй а направил. А к чему сразу это вообще? Сразу бан тебя нахуй А напросил. к чему это, да, я что-то не понял. Ты уверен, что это вообще тебе? Я не помню. Этого. Это было конкретно мне, что ты отправишь меня на ТикТок, что я там что-то... А к какому <с моменту это? Я не знаю, ну, да, это... в каком моменту? может это вырезано из контекста. Я, просто, я, я сам просто не помню. Ага, то есть не а помнишь. сколько там просмотров в ТикТоке на этом моменте? Сейчас я тебе скажу. Лайков, лайков. Э -э более 20 тысяч лайков. О, здорово, слушай, круто. Да? Не, ну слушай, исходя из того, что я услышал, по-моему, в моем голосе была нотка да. сарказма. То есть, э мне кажется, если я, ну, я это говорил, но, по-моему, я это говорил несерьезно. И также и петицию ты говорил несерьезно. По поводу петиции я тебе уже объяснял. Ты все равно ее не делал. Вот да, я бы все равно ее не делал. Ну, типа, да. Скорее всего, а, короче... я, хотя сейчас, знаешь, жужо забанили. Я опять так сел, банул. Да что ж такое-то, блять, а? По-моему, это несправедливо. Но... Что там прощаю, ну, ты же сам в бане сидел, согласись, но это. Так я тебе странно. хочу сказать, что в мире много чего несправедливо. Ну так и все, надо против этой несправедливости бороться. Против всей? Ну, не против все, а против той, ну, против которой ты хотя бы можешь бороться. Вадя, вот я замечаю такую вещь, что э, Хесус как будто первый раз видит, как человека, нарушившего правила Твича, не блокирует Твич э, в связи с оттекающими обстоятельствами. Какими еще оттекающими? Есть такое, как оттекающие обстоятельства. Обстоятельство. То есть, э, по факту mm -hmm. я нарушил правила, но при этом это произошло в таком контексте, что это вполне можно... Uh, простить. Я такое видел много раз на твиче. Лично был свидетелем подобных случаев. И Вадя, и ты, вы были свидетелями этих случаев. Просто вы почему-то про них забыли, что ли? Ну, ладно, вот если без шуток, то бывают ситуации на стримах и типа и людей все равно не банят. Но за слова, за вот это именно слово, я не знаю. Я тоже я не видел такого, чтобы за это слово. Я вот прям, было... ну я тебе без шуток говорю, типа я не знаю. Тем более ты назвал этим словом другого человека, то есть прямое оскорбление было. Так что я хз. Ну другой вот. человек мой друг. Ну, ну и это... Что? Слушай, я так более, не слушай, Ты так друга назвал? Осуждаю. Наоборот, хорошо, друг, мои друзья. И ну, кстати, может, может на маленьком онлайне и было такое, что не банили. Но вот на таком, ты же представляешь, какой-то для... Кстати, для твича какой-то показатель. Такой бэмс. Меня, кстати, знаешь, меня, кстати, забанили... Когда у меня средний онлайн почти доходил до 50 тысяч, на тот момент это был пиздец. То есть мои последние стримы смотрело 116 тысяч, 105 тысяч, был стрим на 90 тысяч. Это мои последние стримы, меня забанили, меня забанили по сути на тот момент, на тот момент, грубо говоря, на пике таком, знаешь. Меня тоже забанят, скорее всего Я поговорил, мне скорее всего выдадут наказание Просто сейчас обдумывается конкретно сроки наказания и дата его У меня, кстати, долго, мне да, кстати, очень долго тоже думали Нам тоже очень много да, решалось то есть, Я, темы, я говорю так, я получу бан на Твиче Я 100% получу бан на Твиче Я понесу наказание за то, что нарушу правила Единственное что, это сейчас решается время выдачи наказания, дата И, ну, вообще, прочие вот эти вот обстоятельства, связанные с наказанием то есть все будет хорошо, как Иисус вот, как говорит. Если его это, как бы, очень. Для него это важно, то это произойдет. Я тебе обещаю, что это случится. Mm -hmm. Вот. Просто, просто не сейчас. Вот. Mm -hmm. а, я хотел бы подметить момент, когда мы с тобой вчера поговорили на стриме. Ты пригласил, получается, двух этих друзей, с которыми мы срались, и они мне потом прям скидывали клипы, получается, прямо меня оскорбляли, выставляли в руном конкретно, что я очень жестко напиздел, а конкретно они говорили, Коля говорит, что привел новую аудиторию на Twitch, но на Twitch за месяц пришло 0,57% аудитории, типа... Вообще ноль, я говорю, что привел, но я по факту никого не привел, типа так написано в статистике, они говорят, то есть э, ребята просто заходят и фул отрицают факт того, что я привел большую аудиторию, действительно большую на Twitch, просто отрицают, говорят, что нет, это пиздобойство, статистика, говорят, что такого нет, то есть э, как это выглядит? Кстати, не, не, я не знаю. Не. Слушай, ты просто там еще говорил, что там каких-то скачиваний было много, 800 тысяч, что приложение твича в России на первом месте из-за этого. А, скачиваний было действительно очень много. Оказалось, что совсем не так, оно на 50-м месте, вот, скачиваний, может быть, и было много, но ты же не знаешь, сколько Покажу их. Покажу график. Крайних. Нет, Откуда я знаю, сколько. Цифры? Я знаю, сколько. А потом, а, по поводу там 0,57, это уже не ко мне, я не знаю, вот этой статистике не разбираюсь. <С>... Это... Разови просто, мы все равно не знаем. Смотрите, этот Twitch а, начинается справа налево. Он уходил на дно. После того дата, как только я начал с вами стримить, вот так вот пошел график скачивания твича, который вот уходил, видите, за рамки вниз. Это вы можете посмотреть на сайте э, charts. Сейчас скажу. Это... Сейчас прошу. Что за сайт, где можно это посмотреть? Ссыл ссылку, пожалуйста. В чат сейчас проспамлю ссылку на этот сайт, где показана эта фигня. Сейчас мне скинут ссылку. В общем, по этой статье... Видно по этому сайту, что Twitch вот был внизу, даже за рамками нижними, как только мои трансляции с вами начались. Да нет, посмотрите на бы... график. Да хуя людей пришло. С тем <с же ху... самым, с Диппинсом даже сейчас какое количество людей приходит, с Коли. А, Николь даже не пришел. отрицает этого. Я вчера это и сказал, что да, как бы аудитория приходит. Нет, твои друзья нового... это отрицали, 100%. Очень, очень нет, они, отрицали. они не отрицали. Они, не... они тебе тогда сказали, что мы не отрицаем, что пришла новая аудитория. Если я не ошибаюсь, там, там же чувак был, Жора, когда только все это началось, он всеми силами пытался улечить меня в ботоводстве. Вплоть до того, что и ролик на ютубе был, где он применял активное участие в доказательстве, что у меня боты на канале, как его Твич не, контора. Не-не, он про ботов вообще ничего не говорил. Нет? Ничего такого не было, нет. <как> ну нет, тогда, нет, может, его может, его с кем-то переплутал. Показал. Он вообще ничего не говорил, в принципе, <как> при тебя. Uh, про твою статистику это другой человек говорил но все равно я заметил то что постоянно очень многие стримеры твича я мне вчера объяснили скорее всего это связано с тем что вы, дядя, сидите на этих стримах очень много времени, очень много лет, вы здесь свои, вас здесь все знают, и тут приходит какой-то чувак извне и просто бьет все рекорды и начинает командовать, и вам, наверное, на подсознательном уровне как-то вы не можете принять чувака извне, который не с вами рос. Да не, а вот я честно тебе скажу, вот без обид я тебе скажу, э, нам честно вообще похуй. Но ну, не пишешь, типа, понимаешь, нет, ты, приносишь, ты приносишь, типа, новую аудиторию. Почему мы должны тильтовать? Ну, что я должен тильтовать, типа, например? Почему? Ну, потому что нет таких цифр. И чё? Слушай, я тебе так Ты скажу, думаешь, мне время... плохо живется? Думаю, нет. В свое время, вот и Evelon, угу. и Бустер тоже, ну, принесли сюда большую аудиторию, у них были большие онлайны, их никто не трогал, я их тоже не трогал, никто их не хейтил. Наоборот, порадовались, типа, что вот, классно, новая аудитория пришла. А, но в твоем случае. Ты же сам понимаешь, почему это происходит, не? Или ты не понимаешь? Еще, знаешь, как вариант, вот я тебе хочу сказать, например, э -э, честно, я бы не хотел бы, например, 150 тысяч онлайна. Почему? Mm -hmm. Знаешь почему? Потому что это ответственность. Я стримлю раз в неделю. Типа понимаешь, меня и так, и мои ебашат, мои на меня пиздят. Ты представляешь, иметь типа 150, 200, 300 тысяч аудиторию, ты должен им давать, давать постоянно зрелищ. Ты не можешь просто запустить, просто почили. ты не можешь. Они тебя скоро с говном сожрут, понимаешь, за такие стримы, как там, это ты казик запускаешь. Потому что им будет скучно. Ну, то есть, это огромная ответственность. Типа, ну, у меня и так, честно говоря, для меня у меня огромные цифры. Ну, то есть, типа, я смотрю там даже сейчас на... Вот меня Жожа, например, даже там перегнал. У Жожа онлайн какой сейчас? 50-60 тысяч. Да, 50 Вот недавно тысяч. был 70. Из-за нашего триплета. С, да, Маней, но, понимаешь, это сложно <къех> будет держать. Очень сложно. То есть никто не понимает, каково это, типа, э, каково это такие огромные цифры. Я говорю, я когда видел 100, Ой. я специально говорил себе, что, типа, вот не, не привыкай к этим цифрам, потому что все равно будет меньше. Ну, пока что я держу очень длительное время, большие цифры, я держу. Катана, я дал тебе ссылку а в Телеграм, про эту ссылку в чат, где люди могут зайти и посмотреть статистику а -а -а. скачивания Твича сами. По этой ссылке там, то есть показано, что действительно у Твича в, в период, когда мы с вами туда пришли, очень резко взлетела статистика вверх. Вот, ну и просто и так все понимают, что она взлетела, но пусть сами зайдут, еще убедятся. Это никогда лишним не будет. Понимаешь, еще есть одна такая тема, очень важная. Люди, на какой контент подписываются, такой контент они и хотят видеть. В этом еще есть некая проблема. То, что ты же понимаешь, что люди, которые подписываются на контент с Ваней, они больше хотят контента с Ваней. Hmm. Это нормально. При этом Если они подписываются очень тепло приняли контент. Меня, Жожу, Диппинса, они очень тепло его а понимают. Другой а контент. Скажу так, скажу так. А типа вот без какого-либо хейта <к selves> вашей тройке, вашей тройке разъебывает Жожа. Ну, я думаю, ты это понимаешь. Если с, вашу, с вашей тройки убрать Жожу, ваш стрим не будет выглядеть так. Ну, честно. Почему? Мы стримили с Вани вдвоем, тоже был очень большой онлайн, более 130 тысяч, где только я и Ваня Да при тот онлайн? Ты понимаешь, что когда ты, типа, находишься на хайпе, чтобы ты не стримил, это люди будут смотреть. Сайт положили, кстати, со статистикой. Так много перешло, что положили сайт. Кстати, еще забавный факт. То есть, смотри, Жожо, ой, не Жожо, а Хесус является представителем одной тусовки Твича. Ты являешься представителем другой тусовки Твича. Твич поделен на тусовки. Это же фрик это 89-й скват. Это две разные абсолютно тусовки. Я нет? бы так не сказал бы. Ну как вот, типа, я зову Хесос, а хесус ко мне приходит. То есть, типа, ну у нас нет разделения. Мне не надо там братишки написать. Действительно, хесус приходишь на стримы... Э... Я, я тебе только что в начале стрима говорил, что у нас никто не запрещает куда-то кому-то ходить. И ты э, приглашал, получается, Вадю и фриков себе на стримы. Было дело, да. Ну, Вадю прям не приглашал, но Фриков приглашал, да. Непонятно, кстати, почему. Я тебе даже так скажу: я могу спокойно выйти из 89-го склада. Я сейчас не в 89-м складе. А, да, ну это мы слышали, после. Ну, у тебя конфликт с Вовой, братишкиным. Ну. Что, стой? Вадя, ты меня пригласишь в Африке? А ты хочешь в Африке? А я, кстати, создал свой склад. Я проигнорирую этот вопрос. С этим с Джожа, Диппинсом, Стендерли у нас будет свой склад, это будет уже третья тусовка, тиктокерская, назовем ее так. А я так понимаю, там кроме вас никого больше не будет? Нет, мы возьмем еще Хесуса в А я не тиктокер. Ну, мы заведем тебе тикток и будем снимать челленджи. У меня есть тикток, но я туда редко что-то выкладываю, поэтому... Мы тебе будем кидать наверное. референсы, будем ну, учить танцевать, и будешь снимать тиктоки, и будешь в нашей тусовке. У тебя будет много онлайна, и тебя все будут любить. И никто да не, не будет писать, что любят. ты Кстати. Ну, кроме э... твоего чата, наверное. Слышишь, я чат всех люблю. Я, кстати, недавно, я недавно задумался. Слушай, знаешь еще, чем опасен твой чат? Чем? И твое количество зрителей. <кх> чем? Я вот помню, когда были э, ссоры какие-то, да? Э, ну, без обид. Они всегда чат, были в, в 89-м скваде. У нас, ну, типа, редко это бывает. А, и когда ты там получаешь хейт, типа, на 10, 15, 20 тысяч онлайна, это пиздец. Ну, то есть, типа, это прям очень жестко. Я, я представляю, об обосраться у тебя на стриме. Ну, 150, да, тысяч? Да. Это ж пиздец. Будет, наверное, неприятнее, чем если mm -hmm. обосраться на 10 тысяч. Это факты. Знаете, к чему я это говорю? К чему? Главное, чтобы ты себя вел нормально и не обосрался. Я веду себя вполне адекватно. Да, я признал за собой вину. Меня многие в этом уличали, что я немного зазнался. И говорю о себе очень часто высокомерные вещи. По типу, я там топ-1, я крутой, у меня много зрителей. Действительно, извините, что так сам себя хвалю. Наверное, это выглядит некрасиво. И я больше не буду тогда сам себя хвалить. Если это очень многих смущает. Вот. А что, Дуть уже написал тебе, нет? Пригласил на интервью? Дудь? Ну да. А это Или ты... все же пока еще... Коммерческая тайна. Коммерческая тайна. Будет интервью. А ты в курсе, он что он говорил, что стримеров никогда не будет звать к себе на интервью? Дудь такое заявлял? Он такое заявлял, да, говорил, что стримеров он не будет. Вопрос, а меня можно отнести к категории стример? Человека, который на этой площадке два месяца. И ну, поднялся ты как бы тиктокера. Тик ну слушай, я ни разу не видел, чтобы на тиктокеров звал к себе. А мне я кажется, видел. уровень все-таки... Я видел. А кого а взял? Я что-то не видел. Как, Кто... тиктокер Моргенштерн? Не, я думаю, если был бы тиктокер, то, наверное, бы Милохин, да? Наверное, был бы. Либо Валя Карнавал. Ну да, наверное, какой-то такой. Не, я... У меня сейчас такие... А, нет, стоп. Слушай, но их тяжело тоже тиктокерами назвать. Они больше тоже там как-то песни делают, клипы там всякая. А, ну, кстати, да. Хвалить себя можно адекватно, не выставляя себя величественнее других. Это высокомерие. Скопа 172 блокировку ловит. Слушай, а мне так. Так, сейчас что... минуточку, минуточку. В смысле блокировку? Это ты. Ой. За, за что? Точнее, лайк. Точ... Извините, точнее, лайк. Спасибо, это, Скопа. Это, что это Подожди, такое? Мне кажется, человек... Можно назвать стримером больше, чем ТикТокером, кстати. Меня? Ну, теперь. Но мне кажется, показатели на Твиче у тебя жест, чем показатели в ТикТоке. Ну да, кстати. Ну. Так вот. Зрители сразу, блокировку за личное мнение? Ребят, есть такое понятие, как рофл, шутка, прикол. Вот это прикол, что I я выдал в скопе блокировку. Вы можете проверить, что скопы не находятся в блокировке, это лишь шутка. Не воспринимайте от меня шутки так, эм, так нагло в ребра, так остро, точнее. <coughs> вот. Хесус Виджен, как ты смотришь на то, что, смотри, у меня сейчас перелом руки, как видишь, сломана рука. Как смотришь на то? Оболезло, да. Спасибо. Как смотришь на то, чтобы когда у меня выздоровеет рука, выйти со мной в Октагон по правилам ММА? Ну no. смотри, no. если ты в Америку приедешь, давай. Что? Если я в Америку я приеду. Говорю, в, а... в, Америк... да, в Америку приедешь, можем попробовать. Как он приедет в Америку? Блин, а что? Невозможно, я же как-то приехал. Ну давай сюда, в Россию. Я представляю! Я представляю, как Коля будет проходить вот эту тему. Как она называется, слышишь? Хесус когда И ты визу ты получаешь, или? да, интервью каком-то, я топ-1, я разъебал твич в тиктоке на миллион лайков за час, нахуй бля, это по-любому было бы так, нахуй, я вам серьезно говорю да не, не так вообще, я бы просто красиво бы попросил визу да, пришел бы с листочками, где вся статистика, там, нас как у меня, зрители вот этот твич до меня, вот твич после, блядь заеб, блядь да не было бы такого. Ему сразу грин карту дадут тогда, я думаю. Да Ну, пацаны, ну шо вы меня тоже троллите, ребят, сидите. Да не было бы такого. Вот. Кесуса ВГН, смотри. Не, подожди, а можно я тоже вот тебе кое-что? это, Вот ты меня там показывал всякие, собственно говоря, моменты, да, где якобы я тебя хейчу. Да. Но у меня к тебе тоже есть претензии, вот послушай. Нет, еще раз, я все прослушал, еще раз. Надо было лучше слушать. Надо было лучше слушать. А тебе, может, тварь, нужно было вытащить пичку и заставить Ну и так далее, вот, вот, вот. Я тебе в пример привел. В пример привел, что такое хейт. Вот это хейт, все. Блин, это кто был на записи? Это был ты. Ослаждаем. Твой друг. И кстати, извинись перед моим другом. Кем именно? Жорой? Жора, да. Ну, я же вот извинился тогда на стриме, когда оскорбил, его сказал, ну, потому что мне показалось, что Жора меня сам оскорбил, и я в ответ э, принялся тоже его оскорблять. Но если мне действительно показалось, и Жора меня не оскорблял, то тогда я приношу извинения перед Жорой за оскорбление. Вот. Почему ты как, ну, <с хейт, то есть, как я не знаю, какую-то критику в свою сторону воспринимаешь как хейт, как оскорбление, я вот этого не понимаю. Ну, потому что в основном она является хейтом и оскорблениями. Наверное, с этим связано. То есть критика же может быть... Смотри, критика может быть объективной. Э, критика по типу... Она Смотри, крит... Подожди, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Ларин, приведу это тебе примеры. Смотри, Хес, я приведу тебе примеры. Смотри, я могу тебя закритиковать, вот почему. Типа, вот Хесус в игре, сидит, стримит, у него микрофон БМ-800 за 1000 рублей. Вообще плохой, некачественный звук, неприятно его слушать. Я тебя закритиковал... По факту только что, без хейта. А я могу тебя закритиковать за, типа, он хеосоваган сидит, стримит, и он вообще тупой. Ну, он говорит тупые слова. Я тебя Так закрит... так и есть, хеос тупой. Ну, видишь? Ну, так это да, ну, так это критика тоже. Разница в критике колоссальная. В первом примере я предъявил тебе по факту за твою ошибку, что у тебя там дешевый микрофон. А во втором примере я тебя оскорбил. Нет, стоп, окей. Так, а где я тебя тупым называл? Как раз таки я указываю на твои ошибки, которые ты совершаешь. А прям каких-то прямых оскорблений, я не помню. Или для тебя там назвать тебя дураком это оскорбление, да, жестко. В каком-то плане это бывает оскорбительно. Блин, ну ты дурак, конечно. Блять, сейчас опять обидится. Нет, нет, ребят, нет, я все понимаю, все хорошо. Просто Хес... Вчерашний наш разговор выглядел так Мы с тобой созваниваемся, общаемся Начинаем немножко на конфликтной ноте Но потом переводим ее в дружбу Дружба... Переводим ее в дружбу Решаем вроде конфликт Мирно плюс нейтрально ты приглашаешь двух друзей, которые сходу начинают, да Никоглай, да он, блядь, пиздобол, да он, Хесус, да ты его, они начинают тобой манипулировать и говорить тебе о том, <с> что <с> нет, ты мягко меня нет. засрал. То есть это было, это было в их речи, в их интонации, в их ноте, особенно как Жора давил свой смех после вот, ну помнишь, когда он говорит, Никоглай привел 0,57 э, зрителей и начинает давить из себя смех. Лучше бы он сел на унитаз... Даже ни одного? <смех> <смех> да, то есть... Я предлагаю ему сесть на унитаз и, и выдавить какашку из своей жопы. Вот что ему нужно давить, а Ого. не Ого. смех. Опа, трансля... это хейт. Это вот не это хейт, хейт, это просто совет дружеский. Типа, сядь и выдави какашку, если ты хочешь что-то выдавить. Но не дави свой смех, потому что смех должен быть искренним, идти из души. Вот, то есть это не хейт ни в коем случае. <смех> вот, Джора, извини, что опять так где-то в моменте может... Сказал что-то резко. Mm -hmm. Вот. Смотри, Хес. His... Также мне всплыла информация, мне кидали скриншоты, что твой друг Жора и вот второй товарищ Лагода, и вот их, получается, тусовка, создали сообщество самое настоящее, где uh, Ctrl-C, Ctrl-V кидают сообщения с жалобой на меня. То есть расписали на меня грамотную жалобу, раскидали всем О, своим. Кто, кто создал Подожди, чё, Жора, Жора, вместе с твоим Лагодой и их тусовка. Этим делать больше лейхер, что ли? Тебе Нет, опять это, это кто-то доложил, да? Кто-то сказал. Ну, у меня есть скриншот. У Ты криншот. сам этого не видел. Ну, покажи этот скриншот. Да. Давай покажу скриншот без проблем Я не в курсе, я уверен, что это не так. Обрати внимание на скриншот. люди, которым больше делать, что ли? Нет, лучше, наверное, скинуть. Ну и что это такое? Ладно, вы не видите. Я в телеграм свой залью. Подпишитесь на мой телеграм, поспамьте мой телеграм. Я сейчас залью этот скриншот. Я не подписан на твой телеграм, кстати. Почему не подписан? Подпишись, там часто про тебя говорят. Так, а как он называется там? В Telegram запустил скриншот. На этом скриншоте показано сообщение которые люди разослали, ну, сообщество, получается, хейтеров, так его назовем, разослало всем своим по группе, чтобы они через Ctrl-C, Ctrl-V жаловались на меня вот этим сообщением, как на скриншоте. Вадя и... Что это такое? Во-первых, мэр... Стану охуенный сериал, во-вторых... Немного сообщества. Twitch, немного Twitch паблик. Вон, внизу слева указано название паблика, не хотел его здесь пиарить. То есть можно зайти на этот паблик, а этот паблик, это немного сообщество... Много Twitch. Так Эт... это не Лагода и не жора. Эт... Это не их паблик, это не они вообще. Действительно, они никак не связаны с этим сообщением? Они... Нет, абсолютно. Так это их не их паблик, как они могут быть связаны с этим сообщением? Слушай, мне показалось, они именно, им не именно они это... стали они... провокаторами подобной движения. Нет. <coughs> Слушай, если ты говоришь, что они тут ни при чем хорошо, тогда это абсолютно они, другая причем. тусовка, я таким занялась. Это абсолютно другой человек. Тусовка, там же целое сообщество. Это паблик. даже не тусовка. Там целое Нет. сообщество. Ну, то я не знаю, тут целое сообщество, но я не знаю, кто там владелец. Ну, сколько их имеется в виду этих человек? Мне почему-то показалось, что... Просто причем это тут Лагода вообще? Напрямую связано с Лагодой, Жорой и вот этой тусовкой. Почему-то мне показалось, что напрямую с ними. Если ты заявляешь, что они здесь абсолютно не причастны, значит без проблем. <coughs> значит без проблем. Именно они тут не абсолютно не причастны. Ладно, тогда. Значит, смотри, Хес, что я тебе хочу предложить. Смотри, ты провел у меня сегодня трансляцию, как, так же, как и я у тебя вчера. Мы провели у друг ага. друга уже каждый день, два дня подряд трансляции. Кто проводит друг с другом постоянно трансляции, еще и на разных каналах? Знаешь, кто? Пары. Пары. Я предлагаю вам быть вместе. Смотри, это, это любовная история есть, также есть другая история, есть другая ветвь развития. Мы можем с тобой быть хорошими знакомыми, приятелями, которые не хейтят друг друга и поддерживают в сложных ситуациях. И так будет жить легче и мне, и тебе, если ты будешь поддерживать меня в сложной ситуации, а я поддержу тебя. А сложный. у него есть уже такой друг, братишкин. Они вроде перестали есть... дружить. — и, и ты мне что предлагаешь сейчас? Переобуться, да, резко? Э, начать тебя уважать? — Не то, что резко переобуться, начать уважать, встать на колени, записать видео с извинениями. Нет, все, что мне нужно, это, наверное, просто, чтобы ты перестал меня хейтить на стримах и сказал. Короче, у меня к Никоглаю были вопросы, и мы их разрешили у него на трансляции. Больше у меня к нему вопросов нет. — Ну смотри, разрешили мы эти вопросы или нет, я это пойму уже... После какое-то время. Смотри, мы пришли к тому, ты будешь делать. что ты меня не хейтил. Мы к этому пришли, я с этим хорошо, даже на фоне всех этих видео, даже на фоне своего личного как бы мнения, я отрекаюсь от того, что ты меня хейтил. Катана, если что, его забанили все три раза. Катана, ты опять немножко это. Ну, Катана, да, видимо, где-то. Те катана информацию берет, мне можно интересно очень. В комментариях, блядь, в стрим Блядь, реально, ну где? Кстати, Stream Site это паблик, где в основном подписчики 89-го склада, так? нет. Там подписчики и Фриксквада, и 89-го склада. Просто там, частенько... Как все собрались. Как я туда не зайду, там только негатив в мой адрес. Я почему-то подумал, что это строго... 80 Там негатив во все... Во я тебе объясню почему, да. Там в основном э, негатив ко всем. Ну и плюс там не, сидя, не сидит э, тиктокерская аудитория, соответственно. Я могу тебе даже так сказать. Э, ты придя сюда на Твич со своей тиктокерской аудиторией, со своим поведением, мне кажется, большая часть именно твичевской аудитории, именно твичевской аудитории. Не воспринимает тебя как адекватного стримера, короче. Короче, ты если ты хочешь кто? быть в стрим инсайде топом, то тебе нужно изменить ник на Мазелов, тогда <как> тебя будет уважать. Я тебе серьезно говорю, Мазелова в стриминсайде очень любят, это, мне кажется, админ стриминсайда. Ну и треки надо немного по-другому делать тогда. То есть не то, что ты показал. В смысле, я хорошо... Я кусок... помню пенис большой. Ну да, да, да. Можно вопрос. Ну, это все равно, Вы это твичевские треки. Решил... Ну это придет время. Ну я Большое понял, сердце. ребята, а хорошо. Это нужно время к этому Ну вопрос. это надо быть гением, да, так что. Я понял. Ну у меня тогда остались просто конкретные вопросы Кесоса. Хесус, согласен ли ты, что при возникновении у тебя конфликтных ситуаций или каких-то недопониманий вопросов в мой адрес... Ты в первую очередь напишешь мне в личные сообщения за решением или информацией той или иной вещи, нежели вылишь это в социальную сеть Twitch. Ну, я не подожди, понял, вы драться не будете? Щас, ты, ты мне сейчас запрещаешь э, обсуждать что-то касающееся тебя. Я говорю о том, то что, что если ты понимаешь. хочешь меня засрать, то давай сначала в личку. Не-не-не, ну я же ты же и так понял, что я тебя не засирал по итогу. А ладно, хес, он же... тебе говорит, за вкиды твои просто и все. Который ты любишь. Киды? От братишки надо хватался. Не не, не не не Слушай, я тебе так скажу: если ты будешь, как бы, ну, делать какую-то ерунду, почему я не могу об этом сказать у себя на стриме? Ну, ты потому, же потому что это я это об этом не говорю. Ты же на стриме все это делаешь. <coughs> ну, потому что я не говорю вот я о тоже. твоей ерунде никогда. Наверное, по этой причине, что ты я говори, не говорю. Обсуждаю... Говори, говори, я же не запрещаю. Ну, это тогда. Будет... Главное, без хайта ты же сам говоришь, главное, без хайта все, никакого хайта нет. Кугайся. О, Дипенс 02 пришел. Привет, Дипенс 02. О, Дипенс, здорово. Вот. Это мой тоже товарищ, ты проводил с ним прямые потоки, да? Я да, я проводил с ним прямые потоки. А вот, понимаешь, говоришь про меня гадости, и в итоге выйдет так, что ты не сможешь больше провести с ним прямой поток. Вот тут я сомневаюсь, я не думаю, что ты можешь на него как-то повлиять. У Дипенса своя голова на плечах. Дипенс, кстати, умный, парниш. Дипенс, не слушай его. Дипинс, это мой друг Ваня. Я знаю, где он живет, поэтому он будет меня слушаться. У тебя уже есть друг Ваня. У меня два друга Ваня. Я знаю, где он живет. Приду домой к нему получу пизды и уйду. Блять. Вот. Ну а чё, Дипин занимался дохуя? Нет, Дипинс серьезный, чувак. Дипинс серьезный, чувак. Это правда. Это мой друг. Как вам моя волосатая ножка на столе? Вы, короче, вы, надеюсь, поняли, что вы ни к чему не придете вообще? Нет, я, я понял, на самом деле пришли. Для меня много значит. Нет, вы не придете. Нет, я. Типа, Хесус, если захочет, он все равно будет говорить. Ну, типа. Это правда, да. Я ну, то есть, вот это не получится. У тебя, ну, типа, попросить его, чтобы он не делал вкиды. Он по-любому будет делать. Он по-любому, будет скидываться, и неважно, снился это на свай. Он по-любому Он вкинется. сегодня проснулся, подумал, что вот ты хуесос. Взял, вкинул. Все. Ну, исходя из того, что ты делаешь, просто вот. они а просто так, знаешь, из ничего, из воздуха. Понял. Ну, обидно, конечно, обидно. Ну, блин, тогда можно а, попросить... Нет, обидно-то? Ну, чё обидно -то, ну я я посмотрю, может, ты реально поменяешься там в лучшую сторону. Я планировал, все, да, далее. поменяться. Никаких вопросов там у меня не будет к тебе, абсолютно, что ты. Я планировал, да, поменяться. Я уже сделал выводы о том, что я достаточно много раз высокомерно высказывался о своих достижениях. И это не нравится. Людям в основном я сделал выводы, и я больше не буду высокомерно о себе высказываться. Ну, все отлично, то есть я сделал выводы и принял решение. Так же, как и. и Ваню, ты. Ваню тоже не, оби не обижай. Ваню никто обижал, не конечно. обижает. Ваню никто не обижает, мое мнение. Единственное, где надо сделать выводы это со свиданием с Solar. Вот там надо весь стрим посмотреть и сделать выводы, блядь. Нет, да. ну Вадим, ты что разбор устроить? Что я ну, там def печально дефал его. И не дефал ты сейчас, кстати, врешь. Нет, ты не на наоборот подстрекал не, ее не, тому, Там были, там были Там были дефы, там были дефы Не знаю, что ты их не заметил Там, ну там нарезка даже есть даже, даже на нарезках есть дефы, но Бля, не знаю, мне честно обидно было смотреть Я вот смотрел и типа мне как-то было так Но это произошло неосознанно И это опыт, то есть в дальнейшем Такого не будет происходить Это опыт, люди учатся на опыте Люди учатся на ошибках Вот и все, это банальная вещь, я так считаю Вот но ну, я бы хотел все равно поблагодарить э, стримера Jesus AVGN. Э, Поспамьте ссылку на его Twitch-канал в, э, в чат. Этот стример Хес э, очень хороший. На своих стримах в основном он играет э, в игры, э, видеоигры сольного прохождения. Ага. Нет? Ну, я играю, конечно, но не скажу, что прям часто это делаю. А, смотрит тогда видео в основном. А. Вот, можете ознакомиться с ним, с его творчеством. Вот, и, и если он будет хуй конечно... сосит Никоглая. Кстати. Да, да, если будет про меня Это плохо говорить, рад. сразу меня дефайте. Вот. Же ну, мне к тебе Короче, вопрос. вот знаешь, вот честно, Хес, я скажу, вот, честно, что да. меня обижает, почему ты меня так мало хуй сосишь? Бля, ну ты мало делаешь. Схуяли. Не знаю. Как-то я не замечал. Угу. А у меня вопросы к тебе, Николай. Да. Тебе говорят э, такие никнеймы, о чем-то говорят такие никнеймы, как Декус, Шинкич, Алмос. Да, говорят, да. да. Да. Ну ладно. Это мои очень старые зрители, самых моих самых самых первых трансляций, которые я стримил на 20 зрителей, и меня смотрели только 3 этих человека. Потому что 17 были боты, и 3 они живые. Меня смотрел только Декус, Шинки, Мост. Такое было. Это три моих самых первых зрителя. Мы перестали с ними общаться, потому что они говорили про меня гадости в интернете. Вот. Ну вот. Они тебе тоже гадости про меня сказали, да? Ну, да нет, тут просто мне доложили, что ты там кого-то на 500 рублей кинул в свое время. В 2019 году. А, Декус, Шинки, Челмос, доложили, что я на 500 рублей кого-то кинул. Видишь, какие плохие люди, какие у меня плохие. Первые три зрителя взяли и решили что-то такое про меня доложить, что я кого-то там... На так вдруг это правда? Не, а там что целая переписка рублей? даже. Да, там прям как-то ну, 500 рублей ну, кинул. Но сам факт, да, он что реально доложили... 500... 500 нет, смотрите, сам факт, что мои зрители, преданные, да, которые я думал, что вот это мои ребята, завозил для них, запускал трансляции, взяли и вот так со мной Вступили, взяли, начали писать, жаловаться на меня какую-то информацию мою скрытную. А что 500 <coughs> рублей не мог что ли заплатить? Я не помню, может кого-то кинул. Это кого такая кину... маленькая сумма. Я, я, не, я не это, не отрицаю, может кого-то кинул на 500 рублей. Если я кого-то кинул на 500 рублей, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. 500 рублей не верну. Блин, обидно. 500 рублей не верну. Почему не вернешь? Потому что нет денег. А сколько ты зарабатываешь? В данный момент. В данный момент, в, в какой период времени? Месяц, год? Давай, я, я буду как дуть. Ну, сейчас, сколько ты зарабатываешь? В... За последний месяц, за последний месяц. За последний месяц я заработал чуть больше 250 тысяч рублей. Ну, вот видишь. И как с тобой общаться? Ты даже честно ответить не можешь. Все, в чате сообщение смешное. Что не так? А, кстати, да мне кажется, слышу. ты с донатов за пару стримов миллион заработал. Хороший <связь> заработал. <связь> <связь> нет, ребят, на самом деле... Мне сегодня 10 тысяч закинула. Кто? На Наташи? На нет, там... Не сегодня, сколько, сегодня сколько донатов было? А ну-ка, блядь. Нет. Урё. Нет, сегодня никто не а У тебя так какой причины? минимальный донат вообще стоит? Тысяча рублей. Сумма. Тысяча рублей. И никто ну, не кстати, донатит. Это... кстати, мало она такой онлайн. Тысяча рублей так-то. Действительно? Ну, мало. Ну, мне кажется, да, пиздец. Нет, ты может, считаешь, что надо больше ставить? Минимально, ну, да. у него в моменты бывает дохуя спама, я уверен, что там катана дохуя не пропускает. Когда хайповая какая-то хуйня, по-любому там донатов пиздец. Ну, на тысячу, да, много. Mm. Вот, но ну, я ладно, бы хотел выразиться про заработки, но, Хесус, давай ты сейчас четко, ровно говоришь, сколько ты заработал за последний месяц. Ровно, честно и открыто. Честно, я даже не считаю, сколько я зарабатываю. Хорошо. Я могу сказать, а я, сколько да, я, я заработал. За посчитать. Нет, смотри, можно сказать больше. Смотри, больше 3 миллионов рублей. Нет. Не больше 3 миллионов? Не больше, нет. Но ты же живешь в Америке. Там же проживание дороже, чем в России, если я не ошибаюсь. Ну, я ошибаюсь. Я, когда в Москве жил, я тратил больше денег, чем тут. Ага. Потому что ты за Костю платил. Это факт. И это тоже. Хорошо, Эвилон, сколько ты зарабатываешь в месяц? За этот месяц ноль заработал. Действительно? Да, ладно. Да, вообще ноль. Генералы, <связыватели> <связыватели> <связыватели> не подписались даже платные. А, не, ну, Опа. там может какое-то было, но минус, я понял, в минус. Понял, О. минус. У тебя я, взял, нет? я, короче, взял рекламу, э, 30 интеграций, 6 месяцев назад. 6 месяцев, <связыватели> вот у меня <связыватели> еще одна интеграция даже осталась. Полгода делал рекламу людям, которые заплатили денег и от Вадима отказались. Ну, кстати, не, я могу сказать самый жирный месяц, который у меня был. Скажи самый жирнющий месяц. Давай Хес сначала. Давай Хесу, самый твой жирнющий месяц. Вот ты самый заработал... жирнющий месяц. Да, ты заработал столько, что ты сказал, я его маму ебал, сколько Бай, у меня нет. денег. Вот так. Слушай, ну, мне надо вспомнить, так что, Вадя, давай ты первый, а я пока буду... Давай, Вадя первый, я тоже скажу тогда свой, ладно. Ну, в районе 20 я заработал. 20 тысяч рублей, ебать, за год? Ничего себе. Нет, ну вот в районе 20 я заработал. За месяц. Ч быть. Чего 20? Что 20 долларов? 20 тысяч долларов? Ну, нет, ну 20 рублей. Ну за что ну нельзя говорить эту сумму вслух. А, ладно. Да, лучше не говори, просто 20, 20. В районе 20, 20 рублей заработал. 7, да. Слушай, да. это неплохо. 20 тысяч Это неплохо, да. Это неплохо. У тебя, Хес? Has... Да, блин, я не помню. Слушай, ну может быть. А, Где-то в районе 5. За все время, за всю твою жизнь, самый жирный месяц пять? Да. Я видел у тебя рекламу, которая только Что? одна может тебе дать 5. Ну, у меня же не полмиллиона зрителей, поэтому мне платят, конечно, не так, чтобы много. А, понял, ну скромненько, я но мне кажется, не договорил немного все-таки. давно. я договорил. Ты, подожди, а у тебя же был этот азартная игра. Она тогда не так много приносила, да, наверное, как сейчас? Э, какая Ну, ты не Что? Ну, казик, у тебя же был? Не, у меня казика не было. Но ну, у меня был драгонмани, но я казик там. Так драгонмани это же казино. А у тебя не хайповая. Там есть там... А, оно, но ты можешь туда не заходить просто в этот uh -huh. раздел. Соответственно, тебе не будут платить за рекламу казино. Uh -huh. Ну ладно. Ну, у меня тогда сумма тоже, как у вас примерно. <laughs> у нас а, есть разница. Как у сумме. нас примерно. То есть, ну, у нас разница такая огромная. между суммами. Ну, короче, 25 у меня. Угу. То есть я заработал 25 за один месяц Да, рублей Ну все, теперь мы знаем, сколько он заработал За последний месяц Да, это только за последний, все верно а mm -hmm. на не не Бустер написал не видите, мне в телеграме, телеграме. Слабо Когда был запрос... Слабо, ну, бустер извините а, Блядь, сидят миллионеры, я себя чувствую чмом Теперь каким-то Вот, ну, ребят Как говорится Жизнь она... Но я скажу так, вот у меня когда был 20 месяц, я отказался от одной рекламы Эээ, Я думаю, можно эту игру, наверное, говорить, да? Raid no, Shadow Legends Да За вот еще половину, чтобы вы понимали А, ты мог на 50% больше еще заработать Да, ну там, чуть-чуть Слушай, плотно Вот да. я не взял Raid Rage... Shadow Мне кажется, я единственный долбоеб, который не взял Raid Shadow Legends это просто пиздец. Я бы их взял за такие деньги, сразу говорю. Я у меня бы зрители. А что проблема, рейд. нормальная игра. Я бы у них сейчас в рот взял за такие деньги. <ты знаешь>? <Я там> <больше скажу>. Так давай я им напишу, достану нам рейд. <сOR2> <сOR2> да не, не. Нет? Ладно, если Подожди, тебе достать рейд. Ты заработал так много денег, почему у тебя Windows не активирован даже? Это не мой компьютер, это компьютер Амины Мирзоевой. А -а -а, я точно, сижу за ним я. строго, вот когда запускаю. Окей, хорошо, остаюсь. у тебя так много денег, но у тебя нет своего компьютера, что тебе приходится ходить по так разным же стримерам. же Москве. Я сейчас в Москве, да, я просто живу вот у своей, получается, подруги. Иногда, ну не живу, нет, я просто... Иногда поебываю ее. Нет, ну что за такие вот вообще вещи. Если друзья, то сразу таким занимаешься. Слушай, я даже не знаю, как бы это было с его рукой, мне кажется, это неудобно. Это да, это... не. Ну, у меня Амина рука. сама справляется. Нет, ну, давай. Окей, ну, okay, а почему рука. ты не снимешь хату себе? А, потому что я буду покупать... Нахуя? Хату. Потому что можно жить у Так, смотрите, ребята, я вам так скажу. Я буду покупать хату, чтобы продлить свое место, ну, местонахождение в России. Ведь я могу здесь находиться только три месяца. Мне нужно срочно купить квартиру, чтобы продлить это время. Поэтому я пока не, ну, пока не снимаю. Сейчас сниму на днях и сразу буду покупать, поняли? То есть, типа... Сберегаю денежку на, на покупку квартиры. Потому что квартира будет Слушай. стоить, э, ну, чтобы я мог, получается, оформить на себя ну, вид, вид на жительство в МЖ, она стоит около 35-40 миллионов. Вот. Такая средняя Надо, квартира. кстати, не так легко и купить. Будут проблемы, да, с покупкой? Я думаю, да. Надеюсь, что не будет. Ты можешь жениться на Амине и все, по браку остаться. Серьезно? Да. Ну, я. получишь. Э, ладно, не буду говорить вот сейчас, ты кажется. Не, ну я. Можешь остаться. Я с друзьями не женюсь. Это же просто дружба у нас. Просто дружба обычно. Просто дружба. Просто секс. Да нет такого. Ну, Вадя, ну, извини меня. Ну, Вадя, такими вещами я не занимаюсь, в отличие от тебя, с Натальей. Вот. Я-то знаю, чем вы занимаетесь, я видел Да мы -то. тоже дружили. С Натальей? Да, первое время тоже дружили. Ебались как мрази. Было такое? Как и вы! Я понял. Ладно, шучу, конечно у вас ничего нет, по вам видно. Ну да. Это правильно подмечено. Хестус, mm, у тебя да, есть да. девушка? Нет. Я слышал, э, была гаечка, да. Вот. Ого, конечно, да. Такая тема, мне кажется, не самая лучшая тема, блядь. Сейчас еще Ваня шурпата, зайдет в драка будет. Еще, а, блядь, Жожо не сможет. Жожо не сможет, Жожо едет ко мне. Жужа, действительно, к тебе едет домой? Да, уже три уже часа как в пути. А, я слышал, он да. В Украину я... опять же, погнал. Да, к Ваде в честь бана. А, подожди, у него же завтра день рождения, правильно? Да, его забанили. Да, вот это вообще неприятно говно, конечно. Ну, 29-го будем стримить. Прикинь, вместо того, чтобы справить день рождения со мной и Ваней он к тебе поехал, Вадя. Представляешь? Правильно. Это друг или пиздюк? Да. Не, Жужа вообще красава, пиздец. Серьезно? Ммм. Есть... Я вообще такой хуйню не дал. Мы просто сидели, типа, я в таком тильте был, понял. И так. я говорю, типа, я охуел жужжа, говорит, хочешь я к тебе приеду? Я говорю, давай. И вот он приехал. Что, вообще так бывает? Слушай, это по-дружески, считаю. Это пиздец. Это, это, это реально дружба, проверенная временем, знаешь. Передавай ему от меня обязательно с днем рождения. Uh, вот. Uh... Ваня говорит, что Джоржо бреет брови свои на лоса, потому что у него лям в тиктоке. Да. Он обещал на лям в тиктоке побрить свои брови, это прекрасно. Но он, наверное, не ожидал, что у него так все полетит. Он думал, что это будет медленно. Мне нужно кое-что сфоткать. О, нет, я не успею. О, нет, я успею. Успел. Ты хочешь сфоткать Хесуса? Да, да, да, успел. Сейчас вы увидите прикол. Быстро в мой телеграмм посмотрите, что я сфоткал. Посмотрите, что я сфоткал. Это просто пиздец. Посмотрите, что я сфоткал, боже. Да, как же тиктокеры батят жестко, блядь, нам бы научиться? Это, это нереально. В Телеграме у меня фотка последняя. А скажи, как твой Телеграм называется? Так? Мой Телеграм а, ну, называется Николай. А, Ссылку в чат. А, При... вот, ну смотри. ладно, это выглядит прикольно. Ну, вот, видишь, это я так сфоткал. <свят> это я вот так подловил. Ладно, хер сейчас <свят> я тебе просто скину. <свят> Ого. А? Тебе я все, я, я, я здесь, я получил. Слушай, 600 тысяч, ну, короче, вы др... прикольно. Вы драться ну... не будете, да? Нет, нет, я, я изначально не хотел, хотел решить... Это, это была драка, это уже все, это. Вот у нас, мы так деремся. Да, я думаю, мы пришли к тому, что э, каждый имеет право на свое личное мнение, но если это твое личное мнение не совпадает с моим, то ты не имеешь на него права. Мы это все поняли, мы это осознали и сделали выводы. Не, это ты должен сделать выводы. Блять, когда октогон нахуй. На перчатках, блядь. Ладно. У него вторая рука в гипсе была. У меня два ляма фолловеров. У меня два ляма-фолловеров. Жду поздравления от своих коллег. Поздравляю. Какие два ляма где ты, блядь? Фолловеров на твиче, проверь, обнови страничку. Вы можете октогон уже начать работать. А ты кольц, Коль, смог сейчас одной рукой выйти? Нет, потому что я поврежу, поврежду вторую. При тряске при любой физическом. Работай аккуратненько, аккуратненько. Перчаточку надел, ручку оп, прячешь. У тебя правая рука? У меня правая рабочая, да. Раб... Так правая вообще хорошо! Плечика поднял и работаешь аккуратненько, аккуратненько. Бам поднырнул в голову ему дал, сука. Это, блядь, чупка слетела, нахуй, и да, все. ты? Я понял. Ты у нас с октагона пришел на Twitch. Так... так нет, в смысле? С гипсом поработал бы? Нет? Понял. Нет, Вадим, ты что, не буду рисковать своим здоровьем? О, все понял. <coughs> не буду рисковать да, да, поэтому. А с да, братишки да. надо рисковать Братишкин тоже ровный парень Тоже был у меня с ним конфликт, который В отличие от Хесуса, братишкин очень со мной м, Открыто и легко Решил конфликт, который у нас был Стороны поняли друг друга, сделали выводы и извинились То есть братишкин, он на конфликты Более податливый Нежели Хесус, то есть он mm -hmm. принимает Свои ошибки, если они есть Хесус не принимает своих ошибок, не считает Хесус не, того, Я принимаю ошибок. ошибки, если они реально есть <coughs> Вот ну, окей, Какие тут Окей, если ноль ошибок, тогда без проблем. Ах... Вот, хотел бы вас еще раз поблагодарить, и думаю, буду запускать казик. Между Ой. вами такой напряг, если честно, это пиздец. Нет, я не знаю, почему ты его чувствуешь, я не чувствую сейчас. Ну, я, я, я, ничего. я, я расслаблен, абсолютно. Ну, даже как-то воняет в вашей комнате. Может, это от меня, кстати? Я, кстати, не могу. Ну, не... ты не можешь Может, приехал уже. Блять что такое вонючий, это пиздец? Реально? Это, ну, блядь, он не моется нас. Я не нахуй. так сказал. Блять, козел ебаный, он не моется. Реально? Подожди, ты же с ним стримил, рядом с ним находился. Ты не чувствовал? Хи... Ну, я замечал. Запах что он... каловых выделений. Было такое, по-моему. За полости. Было такое, но ну не, вот. не всегда. <клёх> <клёх> То есть. Он... он не всегда такой вонючий. Катана скинь мне в дискорд ссылку на стейк. Так, ладно. Не подрались, ничего. Ладно, у вас разборки. Ну, нормальные. Они, а, они, они хорошие до 21 века. Я очень доволен, что так легко решаются конфликты в наше время. Ну, что... вы, короче, все решили, да? Ну, я считаю, что да, я больше не хочу, например, затрагивать на стримах Хесуса, даже если он что-то негативное про меня скажет. Я его больше затрагивать не хочу. как бы Поднимать эти вопросы, спрашивать, почему так. Я с ним поговорил, вот, и если он сделал выводы, значит хорошо. Если не сделал и будет дальше говорить гадости, значит плохо, значит будет говорить, ладно. Не, ну я тебе тоже сам могу сказать, что если ты сделал правильные выводы, то все, какие вопросы могут быть. Но я сделал правильный вывод. Ты, ты мне сказал про высокомерие, я услышал и действительно сделал вывод. И действительно было... Не только про вывод... высокомерие же речь идет. Но я в основном это подметил за собой как действительно ошибка. А неужели есть что-то еще серьезное, что я, например, на два не издеваюсь, не принимаю, потому что не считаю это издевательствами. Дальше, ты говорил про обман. Обман, а, то есть, ну даже то, что сейчас я не сказал, сколько я зарабатываю, хотя потом я об этом сказал, это обман во благо мне который никому не вредит. Обман, который никому плохо не сделает. А наоборот, только сделает мне хорошо. Uh -huh. Я спалил переписку. Введи, главное, быстрей. Не, все нормально. Там я прочитал переписку, там нет ничего плохого. Если было что-то плохое... Вот это, что... А, там сайты скинули. Да, там просто ссылки, сайты. Все нормально, все хорошо. Ладно, все. Давайте, ГЛ... Спасибо, Вадя, что пришел Давайте. Спасибо тебе, Вадя Надеюсь, вы все решили, мир Хесус, я твой фанат Я решил, не знаю, как Хесус, я все решил У нас сходка фанатов сегодня моих, я так понимаю, да? Да Хесус, у тебя много фанатов? А ты не фанат? Ну, ты знаешь, во времена, когда ты стримил Не стримил, а проходил хорроры на ютубе Действительно, я тебя смотрел Действительно, твои прохождения Ну все. Такое было ну, это вряд ли называется фанат, но если тебе так приятнее, то ладно, я фанат. Ну, вот отлично. Поэтому игру сходка. <свестный> <свестный> Все. Спасибо, Пришёл, Хесус. посидел с фанатами и поговорил. Давай, Вадя, отлетай нахуй сюда, очкастая залупа. <свестный> ты чё, охуел в октагончик? Лох ты, ебаный, сука. сука Попущу тебя по-быстрому, нахуй. Подергай тебя, сука, за косы, ты, блядь. Так, ну чё, я тоже тогда... Да, Ва... Хес, спасибо тебе большое за компанию, за внимание. Спасибо тебе большое, что был с нами очень надеюсь, что вот, но я тебе помог сегодня, ну пропиарил тебя, Twitch, заявила тебе, то есть я теперь известный наконец то стану, блин, люди заметили меня, аурора. Не, ну о тебе узнало больше людей как минимум, намного больше после сегодняшней трансляции, и ты сейчас надеюсь сделаешь какие-то выводы. Ну слушай, мне кажется, твоя аудитория меня, скажем, так, она будет тебе предвзято относиться, она будет тебе предвзято относиться, но не слушай, ну предвзятость из-за чего? Наверное, из-за того, как произошло наше знакомство. Произошло оно с хейта. Да, только хейта не было. Ну ладно, окей. Но я тоже надеюсь, что ты... Исправишься. Все будет хорошо, честно тебе говорю. Правда, друга своего вот, Жору посмотри. больше не пускай со мной поговорить. Потому Нет, что... Жора хороший. Жора хороший человек. Он тебя не трогал, ты вот первым начал трогать, поэтому... Мне почему-то показалось, что он негативные вещи высказывал. Вот и произошел с ним. Не, он тоже говорил, как бы, на правду. Такой, как она есть, вот и все. Ладно, может, с Жорой потом созвонюсь еще и что-то с ним обсужу тогда. Лично с Жорой. Спасибо тебе большое, Хес. Все, давай. Давай, все, удачи давай, тебе, хорошего стрима. Пока. Так, э -э, ребят, ребят, я думаю, вы были на стриме, вы все видели. Не знаю, ну Хес, я так понял, так и будет дальше говорить. Кстати, Катана, эта ссылка не работает, дай мне, пожалуйста, другую ссылку. Вот, я думаю, что вы свои выводы сделали. Вот. Я больше не буду, даже если Хесус опять будет говорить про меня гадость, я не буду больше решать с ним это на стримах, попытаюсь в личке, не более, вот.